всем привет я решил записать отдельное видео поделиться своим опытом теми сайтами которые я использую для изучения библии возможно кому-то будет полезно некоторыми сайтами я пользуюсь чаще некоторыми реже но я думаю что каждый сайт в какой-то мере достоин внимания Итак, давайте без лишнего вступления начнем наш первый сайт и мой самый любимый сайт это bible zoom очень полезный сайт очень очень полезный сайт. Итак, у нас есть 5 окон. Давайте по порядку начнем с первого окна. Главное – это выбор книги или выбор послания. Давайте ради примера выберем седьмую ю углу Евангелия от Матфея. И у нас открывается наш рабочий стол, скажем так. Здесь у нас есть два перевода, подстрочный перевод и параллельный перевод. Если мы нажмем на какой-то стих, у нас открываются дополнительные три окна. Ниже у нас есть экзегетическая справка к стиху. Что это? Здесь нам даются некоторые культурные моменты или, скажем так, особенности это слов, которые находятся в первом стихе. Не судите, чтобы не стали судимы. Это в подсрочном переводе. В правой стороне, На правой стороне у нас есть анализ самих слов. В частности, морфология. Здесь самое важное – это морфология. Например, здесь мы видим, какое время у глагола. Настоящее время, действительный залог, повелительное, повелительное наклонение, второе лицо, множественное число. Ниже у нас есть уже информация о самом слове, да, о слове, у нас даже здесь есть ударение. Мы можем даже послушать. Давайте послушаем ударение. Даются также а, ссылки. Параллельные ссылки и ссылки, где используется данное слово. Давайте теперь перейдем к данной панели. Она очень-очень полезна. Это закладка. Но это полноценное новое рабочее окно. Если мы его нажмем... У нас выскакивает новое окно, и здесь мы можем выбрать любую другую книгу, любое другое послание, например, 1 Петра. И мы можем параллельно работать с двумя, тремя и так далее окнами. Это очень удобно, когда мы изучаем сразу два параллельных текста. Давайте вернемся к Евангелию Матфея к 7 главе, и продолжим дальше. У нас здесь есть также альтернативные переводы стиха. Давайте мы их откроем. Переводы Кассиана. Некоторые другие переводы, их немного. Штук 7-8 будет. Дальше у нас есть перекрестные места, таблица возможных значений слов стиха и некоторые другие функции. Их уже там В них нужно останавливаться более детально. Но хочу обратить ваше внимание на последнюю функцию: инструмент для обзора исторических событий. Я думаю, что даже всем, особенно любопытным, это будет очень интересно. Все главные события, которые произошли или происходили за всю историю а, человечества. Например, если мы перейдем в середину, примерно где-то 990 год, здесь мы увидим, какие события происходили. И очень интересно, например, а, здесь мы можем увидеть разделение царства Иудея. И дальше мы видим, кто правил. Да, Ахав. Это у нас Израиль, здесь параллельно Иудея. Кто правил при Ахаве? Вот и Исафат. Так, Юрам. Юрам начал, Ахав умер. Очень-очень да? полезно. Очень полезно. Так, чтобы мы имели общее представление, да, какие события происходили, какие цари правили и так далее. У нас здесь также есть некоторые исторические очень важные моменты. Там, например, период Маковеев, восстание Маковеев, вот Иисус Христос, обращение служение Саула, то есть Павла. И что интересно, аж до 2000 года. Например, Билли Грэм начинает свой турне. Джон Мюррей, некоторые важные личности. Также Реформация, если мы перейдем на XII век. Вот. Реформация, 95 тезисов, 1518 год даются некоторые даты. Очень-очень интересно и полезно. Забыл сказать в отношении первого окна. Здесь мы можем также сделать поиск. По поиску найти какой-то какой стих, по поиску найти возможно фразу. И также можно по номеру стронга найти какой-то стих или какой-то текст. Очень удобно. Это вкратце о, об этом сайте. Очень полезный, очень интересный сайт. Дальше у нас есть а, сайт, он называется BibleHub. Он на английском, но очень-очень полезный. У нас здесь очень много а, собрано всех и словарей, и переводов и много чего еще. Например, атласы, а, библии, комментарии, подстрочники. Например, если мне нужно посмотреть значение какого-то слова, я захожу именно на этот сайт. И уже здесь его изучаю. Дальше у нас есть Bible in UA. Я бы сказал простой подстрочник, очень хороший. Здесь нету каких-то функций, но просто, если быстро нужно посмотреть что-то, я иногда захожу. Если, например, у нас у меня есть несколько окон, быстро нужно посмотреть еще что-то, я иногда захожу сюда. Следующий сайт All Bible. Я его раньше часто использовал. Здесь есть тоже некоторые интересные функции. Например, у нас есть стихи в тему. Я думаю, что для проповедников это будет интересно. Например, если мы нажмем «Деньги и богатство», у нас выйдут все стихи, в которых присутствует как бы намек на деньги и богатство, то есть на нашу тему. Давайте нажмем какой-то стих. Здесь у нас выскакивает окно в есть разные переводы. Стандартный, современный, РПО, Йенка, Роляякова, и американские стандарты У нас есть также параллельные места, и также мы можем посмотреть значение от того или иного слова. Короче, на самом деле сайт. Если кому-то понравилось, можете его использовать. И последний сайт, Bible Bible.by. Когда я готовился к разборам, Раньше, пару лет тому назад, я часто использовал этот сайт тоже. Здесь есть комментарии, по-моему, 16 комментариев. А, тоже есть разные, есть и словари, есть симфония. Единственное, что мне нрав не нравится на этом сайте, это то, что каждый комментарий нужно выводить в отдельную вкладку. Например, если вы изучаете какой-то стих, и вам нужно посмотреть комментарий на этот стих, вам приходится иметь там, скажем так, 16 отдельных вкладок. Если у вас компьютер слабый, то это будет проблематично. Но я сейчас использую MyBible на Android, а там можно качать десятки-десятки комментариев, очень даже хороших комментариев. Это вкратце по этим сайтам. На самом деле их больше, но мне хотелось бы услышать от вас. Напишите в комментарии. Я уверен в том, что вы знаете те сайты, которые я не знаю, но, которых, но с которыми хотел бы познакомиться, которые были бы мне полезны. Оставляйте свои комментарии, лайки и до завтра. Кстати, анонс завтра, если Бог позволит, выйдет очень-очень интересное видео. Поэтому, до спорта времени и сил, дождитесь завтрашнего дня.